Проект Аврора позволит вам легко и интересно зарабатывать на криптовалюте. Мы создали модель, в которой вы сможете получать прибыль, покупая NFT-генераторы в нашем игровом приложении. Смотрите, друзья, у меня куплено два NFT-генератора. На моем торговом балансе почти 1000 рублей. Первый генератор мне приносит в месяц почти 6000 рублей. Второй генератор мне приносит 1100 рублей в месяц на полном пассиве. Кто хочет также зарабатывать в интернете, все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Переходите, ознакомьтесь и зарабатывайте.